Ребята, всем привет! Все давно ждали этого видосика, потому что хотят знать, как правильно работать с проектом Велис. А я вас приветствую на моем канале. Меня зовут Елизей Михаил, кто меня еще не знает, и канал Компас Инвестиций. Кстати, подписываемся на уже более чем 120 тысяч подписчиков. Итак, и так, и так, 8, 8 декабря. Нас... Стала зима и время зарабатывать бабки. Проект называется «Велес». Я про него уже делал видос. На моем канале вы можете его посмотреть. Проект настроен на долгосрочную перспективу. Я объяснял почему. Потому что маркетинг построен таким образом, что проект может работать годами. Не верите? Посмотрите. Не зря я зашел на целые полторы тысячи американских долларов. Итак, есть некоторые нюансы, о которых сразу хочу заметить всем, о которых я сразу не знал. Как только вы завели какие-то деньги и нажали на кнопку «Передать их в управление», 20% ушло как бы в страховой фонд. Почему как бы это уменьшает объем в работе денег именно ваших? Они аккумулируются у админов и в случае, если понадобятся деньги на срочные выплаты, потому что большое количество людей зашло и поставило деньги на выплату, эти деньги будут использованы. Соответственно, вы также уменьшаете объем вашей котлеты в работе и, соответственно, вы, получается, введенные деньги будете отбивать дольше и проект будет работать дольше. Поэтому заходите прямо сейчас, проект только стартовал, вот буквально он э, работает пару месяцев Трафика еще здесь практически нет, если мы посмотрим SimilarWeb, мы видим, что пока еще здесь только зашли вот тот, кто зашел сюда в самом начале Знакомые люди а В моей структуре 92 человека, пока еще никто не вложился, потому что мне писали, Мишаня, расскажи подробнее, как здесь Зарабатывать. Э, ребят, некоторые нюансы сам не знал. Как видим, появилась красная кнопка активировать бонусы. Эта кнопка означает, что вам нужно... Каждые 2-4 часа, то есть один раз в сутки. Заходите просто, когда у нас появилось. То есть заходите днем, либо вечером, либо там утром, когда вам удобнее. Нажимаете «Активировать бонусы». Это нужно лишь делать, когда вы внесли деньги и передали их в управление, и они вам начинают приносить прибыль. Сутки прошли, суточный заработок ваш аккумулировался, и он появляется в виде вот такой кнопки. Чтобы эти деньги как бы вам упали и начислились, вам необходимо нажать на эту кнопку. Давайте сейчас нажмем. Операция успешно завершена. Бонусы успешно, успешно активированы. Одна штука на сумму 10 долларов 63 европейских, ой, американских, американских центов, ребят Если мы посмотрим на, значит, валюту USD, то сейчас, сейчас увидим что у меня есть три начисления по 1063, то есть 1250, то есть полторы штуки за минусом фонда. У меня с 1250 каждый день начисляется по 10 баксов. 10 баксов, ребята, это прекрасные деньги. Вот некоторые пишут, как назначать зарабатывать 500 рублей. Ребята, вот 10 баксов зарабатываю в день, просто на полном по себе вложив деньги. А депозит здесь работает целый год, То есть целый год вы зарабатываете и не только отбиваете свой депозит, но еще плюс получаете профит. Главное зайти именно сейчас. Ребята, вот я вам сразу скажу. Если будете думать потом, размышлять, платили проект, хочу убедиться, лучше зайти прямо сейчас, пускай на самую небольшую сумму, пускай это будет там 10 тысяч рублей, да? Но чтобы она уже начала вам приносить прибыль. Вот это начисление, которое сейчас мне упало, третье. Оно пока еще не зачислилось вот сюда То есть 10.63, который я сейчас нажал и активировал бонусы Сейчас в течение пары минут аккумулируется вот в этой сумме И мы здесь увидим Также проект пока что выключил прием криптовалюты То есть эфириум, биткоин и призм они не принимают На данный момент принимается только либо USD, либо евро и работает только лишь с Perfect Money В будущем они будут включать а, другие электронные платежные системы и также криптовалюту Почему крипто не выключили? Все очень просто Потому что, ребята, крипто сейчас просто в упадке Цены. По сравнению, конечно, с той ценой, которая она была на рубеже 17 и 2018 года. Вы, наверное, помните эти 20 тысяч долларов. Далее еще некоторые нюансы, ребята, которые хотел бы я вам рассказать и показать, что действительно проект крупный. Наверное, вы понимаете, что первое небольшой процент, второе это самый старт. И сейчас третий нюанс я вам покажу, почему я очень-очень влюбился в этот проект. Итак, выходим из своего аккаунта. И на главной страничке ищем такие вот вещи. Итак, информационный портал новости. Открываем новости и читаем. 8 декабря, то есть сегодня, были съезды тех людей, которые уже сейчас зашли в Велес. В 15.00 в субботу презентация Велес Комьюнити, город Сочи, переулок Московский, дом 2, Маринс Парк Отель, зал Новосибирск. Следующие вебинары, онлайн-встречи и также офлайн мероприятия состоятся, пока здесь они не освещены, но вот те, которые были, да, допустим, программа Zoom, технический вебинар, а, а это была первая офлайн встреча а, нет, ошибаюсь, еще 25 ноября. Презентация «Велес» в Москве. Также было в Пятигорске 14 октября. Презентация «Велес» комьюнити. Кстати, вот этот человек, я так понимаю, это администратор данного проекта. И, как видим, человек полностью открытый. То есть, лица своего не прячет человека зовут василий синицкий кстати у него есть опыт это крупный сетевик в таком проекте как меркурий вот можете провести я думаю аналогию с меркурием меркурий отработал насколько я знаю около полтора-2 года я точно не знаю когда вот был скам проекта но полтора-два года он отработал и достаточно таки неплохо могу ошибаться может быть он еще и больше работал но я в Меркурии только там в самом начале был, потом что-то я его забросил качать, хотя, хотя зря. Уважаемые участники и партнеры, по многочисленным просьбам участников, с 2 ноября по 31 декабря на платформе Велиш комьюнити продолжается льготный период. Минимальная сумма передачи средств в сообщество 60 баксов, то есть минимальный вход сейчас 60 баксов баксов. Вот такие офлайн мероприятия, первые, которые состоялись уже. И я думаю, что будет, будет просто рвать данный проект, интернет пространство. Пока еще делал а, я один видеообзор. Вывод денег еще пока делать нельзя. Сегодня у нас суббота, началась, поэтому а, по субботам только можно сделать, а, заказать выплату. Я только лишь сделал начисление каждые три дня заходил и нажимал хотя я пару дней по моему пропустил давайте сейчас наверное я попробую зайти в кабинет может быть так как уже суббота да по москве началась вполне возможно уже открыт прием заявок на вывод пока не упали мне еще следующие 10 долларов которые я только что активировал да ребята а, ну Проект на настроенный, я думаю, на долгосрочную перспективу, поэтому не суть, не суть, что мы будем выводить вот прям три начисления вот эти. Выведем только лишь то, что есть прямо сейчас, не будем ждать. Итак, реинвестировать сразу хочу сказать не надо. Вы видите сначала те деньги, которые вы вложили. А Для того, чтобы сделать вывод, как я говорил, все ваши деньги приносят выигрыш. Каждый день заходит, нажимаете активировать бонусы, они падают сюда. Далее нажимаем на кнопку вывести бонусы с инвестиций в доступные средства. Нажимаем сюда. Так, операцию. Успешно завершена. Ага, видим, мне доначислились деньги да то есть 3189 теперь а, перевести доступные средства на внутренний кошелек то есть внутренний кошелек с которого мы сделаем заявку на вывод так как у нас сегодня суббота уже началась 8 декабря нажимаем сюда указываем всю сумму которая у нас автоматически подставляется в принципе и нажимаем вывести указываем платежный пароль и нажимаем на кнопочку продолжить так подождите пожалуйста операция успешно завершена платежный пароль мы сохранять не будем и так, отлично, отлично. И вуаля, на внутренних кошельках у нас теперь 31 бакс. Ребята, сделайте это, повторите шаг за шагом. Все со мной, степ by степ и вы увидите, как уже прямо сейчас можно зарабатывать деньги. Тем более сейчас. Я это делаю первый раз прямо при вас. Потом, это не будет выглядеть так сложно. Давайте теперь выведем, сделаем заявку на вывод, нажимаем «Вывод средств», «Доступных средств» на внутренних кошельках. И так... В левом меню выберите интересующую группу операторов или воспользуйтесь поиском. Можно на Perfect Money, либо на евро, либо на USD. Но мы USD будем вводить на USD Perfect Money. Итак, выбираем Perfect Money USD. Нужно указать номер USD Perfect Money кошелечка. Так, срок займа. Укажите, на какой срок займа берете займу системы. Ну что ж, указываем номер Perfect Money USD. Срок займа. Год. 3 года пять лет. Давайте почитаем. Скажите, на какой срок берете займ у системы. Помните: в маркетинге поставлено, что мы взяли это займ на один год, поэтому просто лишь оставляем это по умолчанию. Это ни на что не влияет. Это сделано для уведомление Perfect Money, что вот мы работаем с Велисом. Но ну, какие-то у них есть там свои, наверное, взаимодоговоренности. На что это не влияет? Деньги нам сейчас должны но ну, по идее, вывести. Итак, указываем сумму, так, которая у нас есть. Видим, что 31,89, но есть 1% комиссии. Не менее чем 1 цент. Допустимая минимальная сумма от 2 баксов до 10 тысяч долларов. Давайте, наверное, к списанию сразу же мы укажем, чтобы у нас посчитали комиссию. 31,89 у нас есть. 31.89 есть. И вот у нас сумма, которая нам должна упасть, сразу нам посчиталась, она нам упадет. Комиссия посчиталась. То есть здесь указываете к списанию ту сумму, которую вы хотите вывести, и вам сразу же посчитают комиссию. Останется у вас 0 на вашем кошельке. Ну, в Велесе. Нажимаем «Провести платеж», указываем платежный пароль, нажимаем «Продолжить», и операция успешно завершена. Заявка на плату принята. Транзакция такая, Perfect Money, срок займа, ну это от, от балды, да? То, что у нас уже заключен контракт, когда мы кинули сюда денег. И, соответственно, в обработке. Ребят, сейчас открою время. По Москве поздно, уже 2 часа 48, но началась только суббота. В субботу можно направить свои денежки на вывод. Вот чем будем ждать, когда деньги мне придут на мой аккаунт. Тогда и продолжу видосик. Ребята, 10 декабря, 15.31 по Москве. И где же наши деньги? Где же мне деньги мои пришли или нет пришли или нет 3157 мне пришли 12 месяц 10 день 18 год в 6 утра по москве пришли хотя по москве или не по москве не знаю но они пришли мне сегодня ночью как только начался понедельник то есть заказывайте в субботу выплату у вас обрабатывают заявки в воскресенье и в понедельник рано утром приходит. Вот мне сегодня денежки пришли. Это у нас 3157. Сколько денег заработал? Так, давайте посмотрим, посчитаем. Так, не сюда я вбил, вот сюда. 2098 рублей. Вот такая вот небольшая инвестиция моя, да, позволяет мне зарабатывать на полном пассиве. Диванный инвестор. Итак, итак, итак. Есть нюанс, как я говорил, вот с этой кнопкой. Нужно каждый день заходить, просто нажимать «Активировать бонус». Вот сегодняшний у меня бонус, как видим, только что я активировал. Успешно операция завершена, бонус успешно активирован на сумму 10.63 бакса. Так, давайте зайдем, наверное, мы во внутренние кошелечки наши. Нет, не сюда, в USD, валюта USD. Сначала я не понимал, как здесь... Переводить. Так, сумма у меня работает, 4 начисления. К сожалению, начисления несколько, как я говорил, уже пропустил, не нажимал вот эту кнопку. Но просто те дни, когда вы не нажимаете эту кнопку, у вас будет работать ваш депозит не один год, Она на... Те дни, на то количество дней, в течение которых вы не нажимали на эту кнопку. То есть не 365 дней, да, допустим, вы а, пропустили 5 дней за этот год. Соответственно, у вас будет работать ваш депозит 365 дней плюс 5 дней. То есть 370 дней будет работать ваш депозит. И мы видим, что у меня вот это, а, мне принесло 3189. Итого, 10 у меня сейчас за вот этот день, когда я нажал, да, за текущую неделю, что только началась давайте нажмем сюда это десяточка которая сейчас активировал мне перебежала вот сюда а, смотрите можно сделать еще что вывести бонусы с инвестиций в доступные средства так это мне не получится сделать а вот это перевести доступное средства на внутренний кошелек то есть для того чтобы их вывести уже а, в субботу нажимаем сюда все деньги выводим которые у меня сейчас сюда прилетели ввожу пин-код нажимаем продолжить так Ошибка недели, в которой можно переводить средства из доступных внутренних кошельки суббота. А сейчас, видим, только лишь по субботам можно переводить вот эти деньги, которые вы заработали за неделю, премия за неделю, на наши внутренние кошельки. И потом уже заказывать, соответственно, в субботу в эту же и выплату. Поэтому десяточка у меня лежит, которая была мною заработана вот за этот день, да, за понедельник. Будем дальше работать, будем зарабатывать. А для новичков я покажу как же здесь а, более подробно зарабатывать для, для тех, кто пропустил предыдущие мои видео. Для того, чтобы здесь начинать зарабатывать, нужно просто-напросто завести сначала сюда деньги. Для этого... Давайте посмотрим, сколько же нам нужно будет денег сюда, чтобы зарабатывать нормально. Заходим в калькулятор и считаем. Сумма инвестиций. Выбираем, сейчас они принимают только бакс либо евро. После Нового года будут включать также прием в криптовалюту и добавить еще Advanced Cash. Сейчас только USD и евро с Perfect Money. Так, сумма инвестиций. Допустим, 2000 долларов. Долларов. стабилизационный хонд уходит у нас а, 20%, и начисляться у нас деньги будут с 1666 баксов, 67 центов. Далее, считаем, ежедневное начисление составляет 0,85%, то есть вы будете получать 14 долларов, ребята. А это по сегодняшнему курсу не так уж и плохо. Это получается 942 рубля, просто на полном пассиве, вложив сюда всего лишь вот эту сумму, 2000 долларов. Ребята, проект будет работать долго, потому что здесь очень маркетинг так построен, что он еще будет лучше, чем в Кэшбери. В Кэшбери кто зашел в самом начале, а сейчас именно старт данного проекта. В Кэшбери все заработали, кто был в самом начале. Поэтому успейте быть в числе первых. И не заходите потом. Потом не жалуйтесь, когда я начну уже здесь бабки поднимать огромными суммами, и вы потом будете уже кусать локти, а не сможете дотянуться. Поэтому... Вот так. И смотрим, что же нам нужно дальше нажать, передать средства в управление. А вся сумма, кстати, которую мы получим, будет вот такая, достаточно объемная котлета. Нажимаем передать средства в управлении и смотрим. Выбираем, откуда мы будем пополнять. Сейчас видим, что у нас на внутреннем кошельке USD ничего нет. Поэтому надо будет его пополнить. Давайте пополним. Так, внутренние кошельки откроем в новой вкладке. Этот внутренний кошелечек. И покажу, как его пополнять. Вот, внутренний кошелек. Нажимаем зеленую кнопку «Пополнить счет». Далее нужно выбрать непосредственно тот кошелек, который вы будете пополнять. Это у нас USD. И платежная система выбираем «Pertic Money». Далее указываем сумму 2000 долларов. Нажимаем «Перейти к оплате». Советую, ребята, диверсифицируйте риски всегда, раскладывайте по нескольким проектам деньги. И это, я думаю, что один из основных проектов. То есть вы можете здесь даже не 10% от общего банка, который вы в интернет вкладываете, а целых 20 и более процентов. Нажимаем сделать платеж, проходим через платежный шлюз Perfect Money и все, деньги поступают на ваш вот этот... А, так, где он у нас был открыт? Но мы его закрыли, потому что он у нас... Появился в Perfect Money. У вас поступают деньги на ваш кошелек внутренний. И дальше вы нажимаете, выбирая вот здесь. У вас уже здесь будет не нули, а будет 2000 долларов. Нажимаете «Передать». И деньги будут у вас в работе, итак, для, зачем же стабилизационный фонд нужен? Для того чтобы а, проект работал долго. Вспомните тот же Кэшбери, когда а, вы отдавали там сначала 10 процентов, потом еще 20. То есть целых ребята 30 процентов. Здесь всего лишь 20%. То есть стабилизационный фонд служили для того, чтобы деньги эти использовать для покрытия выплат инвесторам, которые пришли в проект раньше вас ну и соответственно совсем демократичный процент позволяет данному проекту работать намного дольше как я говорил есть метапы встречи в офлайне, будут открываться я думаю даже офисы в скором времени и как говорит поддержка компании, сейчас они планируют вот реальных дебетовых карт, на которые будут начисляться деньги. То есть, вы можете использовать эти дебетовые карты, MasterCard, -карт, платежные в агрегатора и расплачиваться этими картами в магазине. Ребята, ссылочка будет в описании на данный проект. Обязательно заходите в него, потому что я считаю, что это один из основных проектов, который должен быть у вас сейчас. И поддержите, пожалуйста, этот видосик лайком. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Присоединяйтесь к мою команду. Своих партнеров я лично консультирую. Для этого вы должны мне написать ваш ID, e-mail, чтобы я вас нашел в своих партнерах. А, ребят, да пребудет с вами профит. Всем отличного заработка и пока-пока.